Первое, самое важное событие в моей жизни, это, конечно же, то, что я, в принципе, закончил программу реабилитации. То есть наступил во время прохождения реабилитации у меня такой период, когда меня сначала поставили ответственным закупом, то есть это закупка продуктов, когда ты непосредственно ездишь в город и закупаешь продукты на неделю, и потом старшим отрядом. И вот я так этим проникся, зарядился, мне прям понравилось где-то с людьми работать, там что-то с бумажками печатать. Но я понял, что ну, мне это нравится. Короче, это мое и хочу попробовать вся попро... волонтерская деятельность. Вот слетал домой на недельку, там погостил, там утрес какие-то свои финансовые дела, разобрался с долгами, вернулся, попробовал поволонтерить, Ну и непосредственно уже остался здесь на полноценную официальную работу внутри центра. Сам уже зарабатываю денежку, в принципе, вышел в большой мир, в социум, записался на курсы. Как бы получаю. Ну, не то что образование, но все равно прокачка интеллекта, лишние какие-то знания, они, в принципе, лишними не бывают. Живу на квартире, готовлю сам, кушаю, сам, хожу, гуляю. Ну, в принципе такая жизнь размеренная, мне все нравится. Ой, да, конечно, думал. да Мне кажется, каждый день я об этом думал. Но я это представлял, это, знаешь, из ряда было каких-то мечтаний. То есть я сидел, вот как будет круто, наконец-то я там выйду, там где-то с какой-то девушкой заобщаюсь, там начну работать, сам себя содержать, ходить покупать продукты, готовить. Ну, прям ловил такую атмосферу, что, блин, это так круто. Но многие мои такие сказочные представления были разбиты, как бы очень сильно разбиты. Когда... Проходил программу, я, конечно, очень жестко преисполнялся в сознании, то есть прокачивался нравственно, морально, прям очень сильно. И здесь, в один период времени, стал таким прям душевным, таким человеком, таким прям нравственным, чуть ли не святым, я считал, можно сказать. И когда я вышел в мир, я думал, вот как все хорошо, там я добрый, все люди там сейчас будут видеть, ловить мою энергию, как все будет кайфово. Но стоило мне один раз ходить в больницу, посидеть в очереди столкнуться с какой-то моросьней, <смех> и я понял, что нет, мир не такой сказочный яркий, какой я его себе представлял, к сожалению. Но все равно все вокруг зависит от моего отношения к этому. Поэтому я как-то максимально стараюсь себя настраивать на какую-то позитивную волну постоянно. Ну, конечно, непосредственно вся моя поездка домой. Это было очень тяжело находиться дома всю эту неделю, потому что, что сам дом, там, мой огород, мой город ⁇ это один большой триггер. Ну, прям один такой жесткий триггер, потому что вот даже дома за последние несколько лет трезвый я появлялся, ну, может, там раз в неделю. И то, что здесь я приехал уже несколько дней, как бы хожу полностью трезвый, уже были такие звоночки типа, алло, ну, что-то не то, как бы, чувак, ты трезвый, это ненормально. Ну, я ходил, понятно, из-за этого жесткие скачки настроения, какая-то апатия, агрессия на все происходящее. Я даже начал переживать, что уже утрачу вот эту вот нравственность, которую приобрел здесь в центре. То есть всю вот эту вот прокачку, что она куда-то девается. Но я этот момент отследил, как бы понял, что нет, здесь оставаться я ну не хочу. Как бы надо возвращаться назад в Питер уже, покорять какие-то более такие высокие стремительные горизонты. Ну и как только стоило мне сесть в аэропорт, то есть даже еще не вылететь из Челябинска, я сел в аэропорт и уже чувствую, фу, как бы легко, нормально, ничего не беспокоит. Нет, я не думаю, что я был близок к срыву, потому что... Я, короче, чем я занимался всю эту неделю? Конечно, делал свои дела, но параллельно мне прям очень понравилось этим заниматься. Я ходил и анализировал каждую свою мысль. Ну, то есть я прям ходил, прям анализировал, думал, рефлексировал, типа, чего как, почему так? Как бы расставлял все по полочкам и понимал, из-за чего все эти мысли происходят. Ну, и как бы не зря я проходил программу, потому что я знаю, как с этим бороться и что делать в таких случаях. Ой, планы на ближайшие несколько лет, наверное все-таки хочу уж, если и получить, может, не там высшее какое-то профессиональное образование, но как минимум набраться достаточно опыта, может пройти еще какие-то соответствующие курсы для того, чтобы уже непосредственно я мог работать с людьми, у которых какие-то были, ну какой-то был травмирующий опыт в жизни, который наложил. На них какой-то такой темный отпечаток, который дает о себе знать сейчас. То есть это там соответствующая реакция на что-то. Человек может замкнутый, и как-то надо ему помочь разморозиться. То есть чтобы мочь работать с такими людьми. Также, ну конечно, уже полное самообеспечение, чтобы я уже сам и снимал квартирку, сам кушал, там гонял куда надо. С родителями прекрасные отношения. То есть это, наверное, впервые за очень долгое время. Они прекрасные, но... Пока они, к сожалению, дистанционные. То есть мы с ними периодически, ну как, каждый день списываемся, созваниваемся по видео, там что-то обсуждаем, где-то что-то прикалываем, все. Ну, как бы такие хорошие отношения. Взаимопонимание, взаимоуважение. Они мне доверяют. Как бы это очень круто, это очень приятно, но я бы на их месте, если бы я был на их месте, я бы так сильно, наверное, не доверял. Ну, не знаю, я бы не смог. Ну, сейчас у меня внутри стало проходить, наверное, больше каких-то процессов, направленных именно в положительную сторону. То есть, это про что я говорю. Если до этого, грубо говоря, ну вот оцениваю свою прошлую жизнь, свою там первую неделю Ребы там до Ребы, так это прям грубо выражусь, я вот это отследил себе, я сам себя видел, находился, привык жить, мне было комфортно в роли какой-то жертвы. Что это что-то не так. Там, «Этот человек делает не так, как я бы хотел. Мне неприятно, что он там меня там нахер послал». Ну, короче, вот такие моменты. И сейчас, наверное, я все-таки понял, что не все в жизни должно складываться, конечно, так, как хочу я, именно касательно других людей. То есть я научился разделять личные границы, понял, что на самом деле мысли – это такая очень важная штука. Потому ну, что вот как говорят, что мысли материальные, это на самом деле правда. Потому ну, что как ты к жизни относишься, если ты относишься с ней, к ней с депрессивной точки зрения, что вот все плохо, ждешь постоянно какого-то удара, эти удары будут сыпаться, прям как шквал. Но если даже что-то случилось, и ты к этому отнесся так, ну не то что с позитивчиком, но как бы со смирением, с пониманием, именно подходишь так, чтобы начать исправлять эту проблему, как-то больше там радуешься, конечно, мелочи какие-то замечаешь, настраиваешься, то и жить легче, то есть как-то даже радостней. Замечаешь вокруг больше всего прекрасного. Наркотики то, что надо искоренять, с чем надо бороться, от чего надо спасать людей. Наркотики никуда не денутся. Они всегда были и всегда будут. И я уверен, что эта проблема, к сожалению, она будет только прогрессировать в нашем мире, в стране. Наркотики ну, то же самое, по сути, что и, я думаю, для многих это ну, медленная смерть. Для кого-то медленная для кого-то может чуть побыстрее. но это смерть. С одной стороны, когда я торчал, там бухал, я как бы понимал, что ну, наркотики это нехорошо. Но что это плохо, там, да, там, лозунги, там, наркотики убивают, это все, конечно, очень круто, но типа, ну и чего? Ну просто. Ну, как бы я это слышал, но я все равно торчал. То есть, ну, херна это все. Как-то с проблемой наркомании надо по-другому бороться. А не так, что плакаты там мы против ну это так не работает к сожалению